Видео все чаще используется на e-commerce сайтах. Чтобы помочь владельцам сайтов улучшить их, Google поделился советами по оптимизации. Привет, это Мария и Новости Digital. Видеоконтент может появляться в основной выдаче и на отдельной вкладке «Видео». Эти ссылки обычно сопровождаются превью и другой полезной информацией, такой как продолжительность и краткое описание. Google также может выделять ключевые моменты на видео, что позволяет пользователям быстро переходить к нужным разделам. Частые способы использования видео на e-commerce сайтах Страницы товаров Видео часто добавляют на страницы товаров. Они предоставляют более наглядную информацию, чем статичные изображения. Статьи и публикации в блоге У e-commerce сайта может быть блог с статьями, в которых тоже может использоваться видеоконтент. Это могут быть отзывы товаров, обзоры, презентации, бэкстейдж видео и так далее. Прямые трансляции Продвинутые сайты также могут поддерживать прямые трансляции с возможностью взаимодействия с аудиторией, что позволяет создавать еще более глубокие отношения с клиентами. Социальные медиа. Видео также могут размещаться в социальных сетях. В этом случае ответственность за их доступность для Google лежит на той платформе, где они опубликованы. Как получить максимум от Google поиска и рекомендаций. Следующие советы помогут Google индексировать контент, размещенный на e-commerce сайте. Если используемая вами платформа или CMS не дает прямого доступа к HTML, используйте соответствующие плагины. Добавьте структурированные данные видео на странице с видеоконтентом. Это особенно важно для страниц товаров с видео, встроенными в формате карусели. Google может не видеть те ролики, для показа которых требуется действие со стороны пользователя. Создайте отдельные страницы для тех видео, которые требуют максимального освещения. Страница под заголовком «Как очистить кофеварку» привлечет другой трафик, чем страница этого товара, которая включает как видеоинструкцию, так и множество другой информации. Это нормально добавлять одно и то же видео на отдельную страницу и страницу товара. Для прямых трансляций используйте разметку, позволяющую получить ярлык «Прямой эфир». Это поможет привлечь к ним внимание в результатах поиска. Используйте API, чтобы оперативно уведомить Google о начале и окончании стрима. Создайте и отправьте файл сайт мап для видео, чтобы помочь Google найти все страницы с видеоконтентом. Помимо добавления структурированных данных в видео, рассмотрите внедрение и других типов структурированных данных, релевантных для каждой страницы, таких как Product, how to или QA. Пользуйтесь советами от Google, чтобы увеличить поисковый трафик на свой e-commerce сайт. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!